За 20 лет до того, как фундамент мясского завода был положен первый камень, царь Петр I в 1702 году своим указом гарантировал свободу вероисповедания всем иностранцам, приехавшим на службу в Россию. «Мы охотно предоставляем каждому христианину пищись о блаженстве души своей», – сказал он. Правда, как оказалось потом, это обещание уважения права выбора никоим образом не коснулось сторонников старого церковного обряда, так называемых «староверов». Раскол в русской православной церкви произошел при патриархе Никоне в середине 17 века, и это явление переросло со стороны официальных властей в настоящую войну по отношению к собственному народу и наложило на историю России своеобразный отпечаток. Во-первых, преследование и притеснение староверов затянулось во времени, а во-вторых, никто не в состоянии оценить масштабов явления. Исторически сложилось так, что практически все крепостные, переселенные в мяс в конце 18 века Ларионом Лугининым, также держались старой веры. А значит, в процессе общей индустриализации Урала именно мяский завод может быть общей моделью того, как формировался социум уральских городов-заводов. Хотя и власть, и официальная церковь, видимо, скрывали масштабы преследования староверов, как и само их количество. Официальная власть всегда стремилась всех объединить и подчинить себе. И все инакомыслие, оно преследовалось. И я заметила, что, например, наша Миаская церковь официальная и миссионеры, которые приезжали, они абсолютно не воевали, например, с мусульманами, а воевали со своими же православными, но старообрядцами. Сам Мяский завод как таковой локально был образованием довольно компактным. Заводские строения, плотина и прилегающие к ним жилые дома переселенцев. Контролировать крещение при рождении, а также факты смертей было несложно. Но учитывать все это же на многочисленных заимках, поселках и рудниках было сложнее. У нас в нашем Миасе очень много было старообрядческих семей, которые, например, жили по заимкам, жили на старых или закрытых шахтах на рудниках. они как бы охраняли. То есть несколько семей занимаются сельским хозяйством, занимаются лесными какими-то работами, добывают лес, заготавливают, живут уголь, то есть работают там. Они есть, сознательно уходили от мирской суеты, и вот именно находим, что это старообрядческие семьи. Война официальных властей со своим народом затягивалась, но велась она в разных формах. Если в одних проявлениях она ужесточалась, то в других, напротив, власть вынуждена была уступать. Если у священства и населения изымались старопечатные книги, то в 1782 году староверы были освобождены от двойного налогообложения. А еще раньше, в 1761 покинувшим Россию староверам, было разрешено вернуться. Но в 1832 году, наоборот, усилились гонения на старообрядческое священство, что привело, по словам историков церкви, к его оскудению. Знаем мы, что наше старообрядчество, наша старообрядческая церковь была единственной на э, три уезда Оренбургской губернии в XIX веке – это Троицкий, Верхненеуральский и Челябинский уезды. Конечно, большая часть проживала именно в Мясе, но были довольно большие группы в различных и деревнях, и в казачьих поселениях. Мы знаем, что были у нас казачьи поселения на землях Оренбургского казачьего войска, целиком состоящие из старообрядцев. Даже в самом городе Гурьеве, в свое время наследник императора заложил первый православный храм, до того там было, жило только старообрядчество. Вот настолько вот были сильные эти наши общины. Священники были всегда, говорит отец Вячеслав, но их не было в сане митрополитов, имеющих право возводить в сам или рукополагать. Ситуация изменилась после так называемого Белокринитского согласия. 1846 год, присоединения митрополита Абросия. Но это, это было за пределами Российской империи, потому что здесь значит, ситуация была тяжелая, здесь просто невозможно было, полиция не допустила бы. Там были рукоположенные епископы первые, священники. Это священство именно рукополагалось не просто, вот, а именно на приходы, которые в России здесь находились. Поэтому это была... Русская кафедра, которая в силу политических каких-то моментов, она была основана за границей. На старообрядческом кладбище, где могилы тех, кто строил еще мяский завод, самые старые захоронения датированы началом 30-х годов позапрошлого столетия. При внимательном осмотре захоронений мы еще можем разобрать фамилии тех, про кого мы говорили, что они и есть те самые мяские мастеровые – землекопы и горщики, плотники и углежоги, учетчики и чиновники, купцы и горные инженеры. Кстати, доподлинно известно, что и это кладбище не первое. Более старые захоронения встречались при строительных работах в районе улицы Крестьянской, которая раньше именовалась Крестиковой, видимо, с намеком на известные символы. Наверняка на более поздних захоронениях старообрядческого кладбища мы видим те же фамилии, знакомые нам с первых дней строительства мясского завода. Это знаменитые значит, династии Юркиных, Аблиных, которые были горными инженерами, чиновниками управления. Это, конечно, и Казымовы, и Балакины, и Звездины, среди потомков которых есть и нынешние значит, директора крупных предприятий, как, допустим, Леонид Николаевич Звездин. Значит, можно сказать про то, что его прадед являлся... А также председателем местной Саробляческой общины в 20-х годах. Также здесь похоронены те, кто составлял, собственно, и свет значит, кузнечного дела. Это такие мастера, как Дорофеевы несмотря на все гонения, несмотря на все трудности, какие бы ни, ни существовали. И мы видим, сколько людей достойных было, людей грамотных, ведь у них свои были школы. Вот у нас в городе в 19 веке жена иконописца Тимофея Васильевича Юркина, Федосия Владимировна, содержала школу для старообрядческих Детей. Судя по документам, которые сохранились, она была очень начитана, грамотная и бойкая дама. А она, например, очень много проводила времени в беседах с миссионерами и умела отбиваться от всех их нападок. Даже мужчины старообрядцы как бы не вступали в такие переговоры сложные, как эта дама. Это говорит о вот такой о большой культуре, о знании своего дела. И о том, что женщина семье старообрядческая, по крайней мере, вот нашей церкви Белокреницкой со священством занимала подобающее ей место, не была забита, унижена где-то там на задворках. То есть она вела очень активную жизненную позицию и работала, то есть наверное, работала наряду с мужчинами во всех отраслях, где она могла. Такое, в сущности, закрытое социальное явление, как принадлежность к старой церкви, должно было быть и было очень стабильным. Но несмотря на то, что нравственные устои староверов были такими же крепкими, как и их большие семьи, в их довольно однородной общности постепенно происходят перемены. На бытовом уровне это выражалось в изменении общественного статуса, в переходе из сословия мелких чиновников в инженерное, из в купеческое, а также в другую официальную церковь. Мы даже сегодня не можем представить вот этот размер, количество старообрядцев в нашем городе, потому что очень многие постепенно перешли в православие в официальную церковь. Мы знаем это и чиновники, просто так им даже удобнее было существовать. И купечество, как и все российское купечество, выросло российское купечество, если мы помним, все выросло из старообрядческое. Потому что им было очень удобно, они были разбросаны по всей стороне. Для того, чтобы общаться и поддерживать свои религиозные верования старообрядцам, было очень удобно иметь вот именно такую профессию, как комивоэжера, купца. И если мы учтем еще, что люди были очень порядочные и честные, и не нужно было сложной бухгалтерии иметь, потому что работали свои, на которых можно было положиться, не украдут, не обманут и все сделают так, как нужно. Люди известные, достаточно известные были. Значит, они переходили. Но они переходили не в Господствующую Церковь, скорее всего, а в Единоверие. То есть это был такой и компромиссный вариант. Церковь Единоверческая, она была под юрисдикцией Господствующей Церкви. Разрешили, разрешили молиться по старым книгам, двоеперстиям молиться, но ведь в то же время мы знаем о том, что уходили и в раскол из православной. Чаще всего это было путем браков. То есть молодые люди, один в одной церкви, другой в другой. Ну и кто там сильнее, кто победит. Кто-то выходит знали, что уходили, принимали официальное православие, а потом вновь возвращались в свою церковь. То есть как, как бы семья, допустим, жениха не принимала иначе невесту, Хотя были существовали браки и православных, и старообрядцев, и довольно сильные семьи были. Например, вот известная в нашем городе семья Кисляковых. А Герасим Кисляков был православный, супруга его была старообрядческой вере. Но ну, а их сын пошел еще дальше. Сергей Герасимович Кисляков Уралов стал революционером. Принадлежность к единоверческой церкви, видимо, снимала все вопросы о смешанных браках и переходах. Такой разумный компромисс устраивал всех, тем более, что подчинялись эти люди синоду господствующей церкви. Мяское купечество все вышло также из старообрядчества. Кто-то из местных, кто-то из переселенцев. Таковыми были Юркины, Митенковы и тагельчане Балакины, некоторые из которых осели в мясном заводе. Златоустовцы Дорофеевы стали известными мастеровыми. Саткинцы Аблины очень быстро перешли в официальное православие и вышли в горные инженеры. Так что путешествие по старому мяскому кладбищу многое может рассказать любителям старины. Несмотря на то, что за годы десятилетий непрерывных гонений и запустений это историческое место практически разрушено. Но это, как говорится, уже другая история. Из сегодняшней передачи мы узнали, что староверы вложили очень много в развитие мяса. Это и завод, это и Митинков – Наш знаменитый фотограф, который переехал в Екатеринбург, который прославил всю Россию. Вот. Это и Балакины, и Дорофеевы, и Аблины, и Никулины. Очень много фамилий. И хотелось бы обратиться к каждому из вас. Давайте все-таки начнем прописывать историю своего рода. Мы базируемся наши поступки на лучших поступках наших предков. Спасибо. Спасибо.